Можно ли запретить сдавать комнату соседу в коммунальной квартире? Сегодня темой нашего выпуска будет ответ на вопрос: можно ли запретить соседу сдавать комнату в коммунальной квартире? С вами я, адвокат Антон Лебедев, Итак, начнем. Согласие соседей не требуется, если был определен порядок пользования общим имуществом. В силу части 1 статьи 41 Жилищного кодекса Российской Федерации собственником комнат в коммунальной квартире принадлежит на праве общей долевой собственности помещения в данной квартире, используемые для обслуживания более одной комнаты. Далее, общее имущество в коммунальной квартире. Согласно части 1 статьи 42 Жилищного кодекса Российской Федерации доля в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире собственника комнаты в данной квартире, пропорционально размеру общей площади указанной комнаты. Согласно указанным нормам, порядок использования общего имущества в коммунальной квартире жилищным кодексом не урегулировано. В соответствии со статьей 7 жилищного кодекса Российской Федерации к таким отношениям применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации об общей долевой собственности. В статьях 246 и 247 Гражданского кодекса Российской Федерации содержится положение о распоряжении имуществом, находящимся в долевой собственности. Такое распоряжение осуществляется. По соглашению всех ее участников. Более того, владение и пользование таким имуществом осуществляется по соглашению всех ее участников, а при отсутствии согласия в судебном порядке. Согласно части 2 статьи 76 Жилищного кодекса Российской Федерации, для передачи в поднаем жилого помещения, находящегося в коммунальной квартире, требуется также согласие всех нанимателей и проживающих совместно с ними членов семей всех собственников и проживающих совместно с ними членов их семей исходя из содержания приведенных норм следует что владение и пользование общим имуществом коммунальной квартиры собственники должны осуществлять по соглашению заключение какого-либо договора собственником комнаты с третьими лицами означает то, что эти лица будут пользоваться и общим имуществом такой квартиры. Предоставление собственникам комнаты в коммунальной квартире по гражданско правовым договорам во владении и пользовании комнаты другим лицам, например, нанимателям, предполагает, что эти лица будут пользоваться и общим имуществом в коммунальной квартире. А поскольку данное имущество находится в общей долевой собственности, то для обеспечения баланса интересов участников долевой собственности вопрос о пользовании общим имуществом нанимателями комнаты необходимо согласовывать с другими собственниками жилых помещений в коммунальной квартире. Если такое согласие не достигнуто, то порядок пользования общим имуществом устанавливается судом. Если соглашение между собственниками комнат в коммунальной квартире о порядке пользования общим имуществом квартиры, кухни, коридором, туалетом не заключалось, в том числе не был определен собственниками комнат порядок пользования общим имуществом помещениями в коммунальной квартире на случай передачи собственниками принадлежащих им комнат в пользовании другим лицам по гражданско-правовым договорам. Определение Верховного суда Российской Федерации от 16.06.15 номер 78 КГ-15-8 Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал и тогда все будет хорошо